Всем привет! Кажется искусственный интеллект Теслы не был готов к такому повороту событий. Так вот откуда берутся загадочные круги на полях. Такой туалет тебе точно не понадобится брать с собой телефон. Кажется на их битву можно смотреть вечно. В главном дилерском центре Toyota в Японии можно увидеть удивительный экспонат и детально рассмотреть, из чего состоит ваша будущая машина. После просмотра этого ролика ваш внутренний перфекционист явно останется в восторге. Похоже, что водитель этого автобуса берет пример с Доминика Торетто. У каждого есть слабое место. При помощи такого приспособления и опытного машиниста можно вернуть обратно заднюю ось тележки, которая сошла с рельс. Похоже, что жар птица все-таки существует. Пиши в комментариях, если понял, почему она так светится. Инженеры пиротехники не сидят на месте и пытаются создать настоящую магию. Интересно, сколько времени понадобилось авторам, чтобы все это вырезать. Видимо, этого парня недавно укусил паук, и он все-таки надеется, что у него появились суперспособности. Кажется, 3D-проекторы потихоньку уходят на второй план. Кажется, недалеко от этой пасеки где-то находится нефтебаза. Но если серьезно, такой мед обычно получается в засушливое лето, когда цвета на растениях практически нет и пчелы используют листья деревьев и некоторых животных, чтобы собрать нектар. Похоже, у оператора этого видео была пятерка по физике в школе. Если вы когда-нибудь будете в Таиланде, то обязательно посетите рынок Миклонг, неподалеку от Бангкока. Считается, что этот базар был основан еще больше века назад. Но его особенность заключается в том, что не так давно правительство решило проложить через него железную дорогу. И ежедневно вдоль палаток проезжает железнодорожный состав по несколько раз в день. Иногда многомиллионная история может скрываться всего лишь в обычном камне. Похоже, эти парни переживали намного больше, чем водитель грузовика. Ставь лайк, если сам пригнулся в этот момент. Оператору этого видео удалось заснять очень редкое явление, когда облака выглядят так, как будто они катятся вперед. Ставь лайк, если у тебя тоже загружилась голова после просмотра этого ролика. Если тебе не нравится твоя работа, то ты просто еще не нашел ту самую. Эта дорога Паньлунь в Китае, протяженность которой составляет 30 километров, завлекает туристов со всего мира своей извилистостью и перепадами. Местные жители постоянно спорят, что вид сверху на эту дорогу похож на дракона или на лапшу быстрого приготовления. Похоже, что монахи действительно знают что-то больше об этом мире. Смелости автора этого ролика можно только позавидовать. Кажется, у меня есть слишком много вопросов к этому стулу.